Добрый день, я записался на курс Дарьи Герлейн и Антона Дробота И хочу сказать огромное спасибо ребятам за данный курс Потому что все было очень просто, понятно Отличная пошаговая инструкция, особенно полезная для тех, кто только делает первые шаги в работе с недвижимостью Все понятно, просто, просто делайте так, как говорят последовательно шаг за шагом, и вы обязательно добьетесь результата. Еще раз огромное спасибо ребятам за проделанную работу, за те навыки и тот опыт, который они мне дали. Спасибо.